Я вам напомню, Терри Пратчетт, британский писатель, которого Елизавета II посвятила в рыцаре бакалавры. Ах да, кое-что припоминаю. Секундочку. С возвращением. Хорошая попытка. Не попробуешь, не узнаешь. Ладно, хорошо, я попробую еще раз. Расскажите мне...